блокадного Ленинграда. Выдержка из книги «Когда происходят чудеса». Приближался вечер. Надя, ушедшая за пайком, не возвращалась. Анастасия Михайловна начала сильно тревожиться за дочь. Что могло случиться с ней? Она ведь тоже едва переставляет ноги. А на улице мороз. И вдруг раздался осторожный стук в дверь. Дети открыли, и мать не услышала обычного, радостного и нетерпеливого «И мне дай». «Что случилось?» – спросила она, вошедшую Надю. «Я не знаю где, но я потеряла карточки». Или у меня их вытащили. Я пять раз прошла от дома до магазина. Я больше не могу. И Надя расплакалась. «Ничего страшного, дочка, ты не виновата. Пойди, согрейся, выпей кипятку», — ответила Анастасия, а сама вздрогнула в душе. «Вот и все. Но как же так? Боже, ведь это ты дал мне свидетельство, что все мои дети выживут. Карточки выдавали на месяц, так же, как и раньше, но паек выдавали по ним, только отмечая ежедневное получение» так как все больше людей не приходили за пайком. Мертвые уступали свою долю живым. Потеря карточек – это потеря пищи не одного дня, а до конца месяца. Если подумать о том, что все они едва передвигаются, то можно легко понять – это смерть. Все люди умирают, но голодная смерть страшнее всего. Дети, уже претерпевшиеся к лишениям, не плакали и не просили, как раньше. Они собрались у постели матери – и Анастасия Михайловна предложила молиться, чтобы вновь просить чуда, просить того, чего так не хватает всем в этом городе. «Дети, мы ничем не лучше тех, кто уже замерз на улицах или замерзают в своих квартирах, и мы не можем рассчитывать, что помощь придет к нам так, как это уже было раньше. Но мы можем попросить у Бога милости, чтобы нам не умереть». Дети встали на колени у постели матери и помолились. Она закончила молитву. Затем все подошли к железной печке, стоявшей в этой же комнате, которую топили всем, что могли собрать на улице. Заглушить голод кипятком. Матери и дети принесли кипятка в кровать. Выпив кипятка, все разошлись по кроватям. Ночь прошла беспокойно, дети плакали во сне. Сильно болел живот, требующий немного пищи. Утро, к сожалению, не принесло облегчения, и весь день пришлось пить кипяток, обманывая желудок. Анастасия Михайловна, уже опухшая от голода, не могла вставать совсем. Маленькая частичка пайка, которая навсегда делилась с детьми, поддерживающая ее ослабшее тело, не могла дать ей сил для передвижения, едва поддерживая в теле жизнь. Ноги ее сильно опухли, да и все тело начало поправляться, признак того, что голодная смерть уже была недалека. А теперь эта крошечная поддержка исчезла. Наступила новая тревожная ночь. Дети также вслипывали во сне, иногда ворочаясь и прося хлеба. Анастасия Михайловна уснула на короткое время, затем проснулась, и ее мозг пронзила мысль. Убей младшего. Он все равно ничего не понимает. Ты спасешь от смерти всю семью. И эта мысль, казавшаяся ранее такой невыносимо страшной, когда соседка убила грудного ребенка, чтобы накормить семью. Когда Анастасия Михайловна осуждала соседку, она была уверена, что сама так никогда не поступит. Но этой ночью мысль об убийстве собственного ребенка уже не казалась чудовищной. Напротив, она была простым решением сложного вопроса. Анастасия Михайловна ясно поняла, что согласна сделать это. Она попыталась встать, но не смогла даже пошевелиться. Надо было раньше это делать, словно шептал кто-то на ухо. Дотянула до последнего. И Анастасия Михайловна, ужасаясь крайним уголком сознания, все же соглашалась с этой мыслью, сама не понимая почему. Предприняв еще несколько бесполезных попыток встать, чтобы накормить семью, Убив Сашеньку, мать, обессилев, забыла с тяжелым сном. И снится ей седовласый старик. Он прошел по комнате и присел на край кровати. «Что же ты, Настенька, осуждаешь людей за беду? Ведь твое чистое сознание и силы твои не сама ты себе сделала, а Бог тебе дает. За что же ты соседку так осудила? Посмотри, снял Бог защиту с твоего разума лишь на мгновение» как ты сразу согласилась сделать то же самое, за что соседку осудила. А ведь ее несмышленыш умер уже, а твой жив, и ему шестой годок пошел. «Боже, прости меня», — заплакала Анастасия Михайловна во сне. «Я действительно милость твою и защиту приписала себе в заслугу. Не горюй так, дитя. Бог знает нужду твою и послал меня помочь тебе. Пойдем со мной». Анастасия Михайловна почувствовала вдруг легкость во всем теле, которая бывает лишь во сне. Она легко встала и последовала за стариком. Тот прошел через комнату, затем через вторую, подошел к двери кладовой и, распахнув ее, вошел в кладовую. В эту комнату не входили уже давно. Увидев старый стол и поломанный стул, Анастасия Михайловна подумала, можно же старую мебель сжечь в печке, а то дети устали собирать древесину на улицах. Уже почти ничего не осталось, чем топить. Но старик, не останавливаясь, прошел кладовую и подошел к стене. На стене висел старый коврик, который семья Штановых не стала снимать при переселении в квартиру. Висит и пусть висит. Сейчас во сне она увидела, что от времени и от сырости край оторвался, и теперь верхний угол коврика висел. Старик, взяв за висячий край, оторвал коврик от стены. И вдруг в середине чистого места которому коврик не дал запылиться. Она увидела грубо сделанную дверцу в стене. Раньше там было окошко, замазанное за ненадобностью. Дверце было прикрыто старое отверстие. Открыв дверцу, старик достал ведерко пшеницы и столько же сильно засоленного сала. Но удивление, сало было не плесневелым, хотя и почти высохшим. У Анастасии Михайловны болью свело желудок при виде этой пищи. Как давно она не видела настоящей пшеницы и настоящего сала. «Хозяин прежний на черный день приготовил». «Возьмите». «Это было приготовлено для этого дня», – промолвил старик. От боли в желудке Анастасия Михайловна проснулась. Это был поучительный, счастливый, но все-таки сон. Анастасия Михайловна проснулась с ясным чувством откровения во сне. На улице было темно. Сначала она со слезами просила у Бога прощения, что осудила соседку за ее поступок. Теперь она понимала, что Бог все это время хранил разум от страшных мыслей, и не своими силами она делала это. Анастасия и раньше получала откровения от Бога во сне. Это было нечасто, но чувство после посещения Бога она хорошо помнила. А если это было откровение, чтобы обличить ее во грехе, то и все остальное нужно проверить. «Ничего не случится со мной, если я проверю то, что сказал мне дедушка», подумала она и попыталась встать. С большим трудом ей все же удалось это сделать, боясь даже надеяться, что это может оказаться правдой, Анастасия Михайловна медленно двинула следующую комнату и, пройдя между спящими детьми, вошла в кладовую. Голова отчаянно кружилась, ноги подкашивались, отказываясь служить. Та же мысль, что и во сне, посетила ее, когда женщина вошла в кладовую. Зачем ходить, теряя массу сил по улицам, чтобы собирать мокрые и мерзлые дрова, если здесь лежат сухие? Пусть их и не так много, но хотя бы на растопку пойдут. Глянув на противоположную стенку, Анастасия Михайловна вздрогнула. У старого коврика действительно оторвался угол. В последний раз, когда она заходила сюда, угол был на месте. Женщина, медленно опираясь на старый стол, прошла к стене и оторвала коврик от стены. За ковриком действительно оказалась небольшая дверца. Дрожащими руками Анастасия Михайловна открыла ее и глазам не поверила. В проеме бывшего окна действительно стояли те самые небольшие ведра с пшеницей и салом. Она попыталась поднять ведра, но не смогла. Тогда женщина взяла кусок сала и горсть пшеницы и пошла на кухню. Анастасия понимала, что запасы нужно растянуть, насколько возможно, ведь никто не знал, сколько еще продлится блокада. А эта пища намного порядков лучше того пайка, который они получали до сих пор. Закрыв дверцу, счастливая мать вернулась в комнату, разожгла огонь печурки и сварила настоящий суп, состоящий из разваренных зерен пшеницы и сала. От запаха пищи проснулись дети, не поверив своим глазам, на печке варился настоящий суп. За завтраком Анастасия Михайловна рассказала о сне и о чуде, которое Бог вновь сотворил в их жизни. Анастасия Михайловна дала детям только несколько ложек и сама съела столько же. Желудки отвыкли от нормальной пищи, и вся семья могла погибнуть, если бы съели сразу столько, сколько хотели. Но теперь они могли кушать 4-5 раз в день понемногу, и силы их быстро восстанавливались. Анастасия Михайловна удивилась ясному ощущению, словно кто-то стал наводить резкость в зрачках. Она вдруг ярче увидела окружающий мир, появилось ощущение реальности, будто раньше она жила во сне. Женщина видела, что ее дети тоже ожили. В глазах вновь появился блеск. Они чаще стали разговаривать и даже играть между собой. Несмотря на все проблемы, которые доставляла семья Галина, соседка, Анастасия Михайловна разделила суп и на ее семью, которая теперь также голодала. «Как много значит пища в жизни человека?» – думала она. «И как все, необходимое для жизни людей, дьявол старается отнять в них, ожесточая сердца других людей». Уже через неделю семья Штановых жила. Сама Анастасия Михайловна могла ходить за водой и за дровами. Сухими дровами, полученными от разборки старой мебели, они решили растапливать печь, экономя этим драгоценную бумагу и спички. Все дети повеселели и каждый день благодарили Бога за милость, явленную к ним. Спустя некоторое время всю семью вывезли из Ленинграда через Ладожское озеро и отправили в Сибирь, где они могли пожить.